Верни мою мечту, губами сладких губ в ночи коснуться, лишь позволь. Как долго ждали мы ту первую весну, что обвенчала нас, забыв сомнений боль. Как долго ждали мы ту первую весну, что обвенчала нас, забыв сомнений боль. Турманит тузлая свеча роскошен блеск твоих волос И это музыка любви И это музыка любви Как аромат венчальных роз Турманит тузлая свеча Роскошен блеск твоих волос И это музыка любви И это музыка любви Как аромат вечальных роз Скажу тебе судьба Храни мою мечту И пусть тоска заплачет Унося сомнения прочь Губами сладких губ коснемся вновь и вновь, заманит нас в свои объятия ночь. Губами сладких губ коснемся вновь и вновь, заманит нас в свои объятия ночь. Дурманит Тусклая свеча, роскошенный твоих волос И это музыка любви И это музыка любви Как аромат венчальных роз Дурманит тусклая свеча Роскошен блеск твоих волос И это музыка любви это музыка любви, как аромат венчальных ро. Любви, как аромат венчальный ро турманит ту твоя свеча роскошен без твоих волос И это музыка любви и это музыка любви как аромат венчальный кровь! Я одна Может, встретил ты другую Может, позабыл меня Может, вовсе не люблю я Может, не любила я Заблудилась, заблудилась Я в красивых трех словах Закружилась, закружилась От признаний голова Говорили, говорили, Мы друг другу столько слов Упустили, упустили Не расслышали любовь Звезды водят хаос. Утекли слова, как воды, не оставили следа, если вновь кого-то встречу, попрошу его тогда. Помолчим, пускай сердечко мне жепнет, нет или да.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 Заблудилась, заблудилась, Я в красивых трех словах Закружилась, закружилась От признаний голова. Расслышали любовь Пускай мне погадает, Все расскажет правду, не то я сердце мне, а может, утешая, выбросит бубного батуза. за тревожит сердце мне, а может, утешая, Выбросит бубного за а Нагадает цыганка мне. Знать хочу, Не лукавь, как прежде, но оставь надежду Я тебе за это доплачу Нагадай, цыганка, мне мою судьбу Не жалей, я правду знать хочу Не лукавь, как прежде, но оставь надежду Я тебе за это доплачу Подскажи цыганка мне, куда идти за счастье, По какой дороге гнать коней? Пусть ложатся девять карт одной пиковой масти Расскажи всю правду, не жалей. Пусть ложатся девять карт одной пиковой масти Расскажи всю правду, не жалей. Нагадай цыганка!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 и ну, лукать как прежде, но оставь надежду, я тебе за это доплачу. Хочу Не лукать, как прежде Но оставь надежду Я тебе за это доплачу Белым цветом цвела сирень был веселый и теплый день Он надеждами душу грел И о счастье безумно пел Ведь со мной осталась ты Все сбылись о моей мечты Ты ответила тихо, да Будем вместе мы навсегда Но разбились, как тот хрусталь Улетели как птицы вдаль Все мечты не люби, не жди Осень плачет, идут дожди Холодно и так одиноко Серый дождь мотивом жестоким Не стучит, забудь и разлюби Так холодно, и я понимаю Любовь навеки теряю Холодно Опять идут дожди Я хотел все начать с нуля Твердо жизни держать руля Стать любимым, но не любить Равнодушно с ума сводить. Я старался забыть тебя но все чаще скучал любя, я хотел ненавидеть, но сердцем звал тебя все равно, и как будто живая тень, невезучий и глупый день, а и слаба не люби не жди, осень плачет идут дожди, холодно. И Одиноко серый дождь, мотивом жестоким мне стучит Забудь и разлюби Вот да. и я понимаю, что любовь навеки теряю хвост Одиноко серый дождь Мотивом жестоким мне стучит Забудь и разлюби Так холодно И я понимаю, что любовь Навеки теряю холодно Опять идут дожди Одиноко серый дождь Мотивом жестоким мне стучить, Забудь и разлюби Так холодно, я понимаю, что любовь на Навеки теряю холодно Пески красиво, хоть пиши с тебя картины, ты, богиня, чудотиво, смотрят вслед тебе мужчины, Проплываешь гордо мимо, Не заметив взглядов грешных, Маньч ты улыбкой, милой, Так нежная без метей. мужские входишь, может ты с другой планеты, может быть из сладких снов. Ну, за и сладкий Ну музыка мечта поэта и сама, сама любовь. Не принцесса, королева, красотой своей сияет. На тебя глядят не смело И ты это обожаешь Проплываешь гордо мимо Не заметив взглядов грешный моришь ты улыбкой милой Так нежно и безмятежно. Красивая, роскошная Куда, зачем уходишь Гостию не брошенной В сердца мужские входишь Может, ты с другой планеты Может быть, из сладких снов Муза и мечта поэта И сама любовь Красивая, роскошная Куда, зачем В сердца мужские входишь Может, ты с другой планеты Может быть, из сладких снов Мужа и мечта поэта И сама Тим то ли вечер и летит за годом год, Говорят, что время лечит, Только все наоборот, все наоборот, А зачем болит душа, И весна так хороша, не сларики вода, Мою юность навсегда. А зачем душа болит, Ведь костер еще горит. И вьются до небес, Только больше нет чудес, То ли лето, то ли осень, Как на зло часы спешат, И у неба чудо просит. Вечно юная душа, юная душа. А зачем болит душа? И весна так хороша, не зло реки вода, Мою юность навсегда. Чем душа болит Ведь костер еще горит И до небес Только больше нет чудес <свес> Обниму твою гитару Крик души она поймет Погрустим мы с ней на пару И моя тоска пройдет И тоска пройдет Ах, зачем болит душа? И весна так хороша Унесла реки вода Мою юность навсегда а зачем душа болит? Ведь костер еще горит И до небес Только больше нет чудес Чудес, только больше нет чудес, только больше нет чудес. Вчера совсем другие снились сны Еще вчера не знала я, что где-то ты Еще вчера мне душу не обжег огонь Осенний вечер тихо лег в мою ладонь Скажи, зачем судьба случайно нас свела? Скажи, зачем? Я взгляд тогда не отвела. Скажи, зачем? Ты ничего не обещал, Но мое сердце навсегда с тобой забрал. Ты посмотри в мои глаза, я все пойму, Что сердце хочет мне сказать и почему. Смотри в мои глаза, и это я Скажи, зачем тебе любовь и боль моя? В который раз заплачет небо надо мной? В который раз хочу, чтобы был ты только мой? В который раз, когда коснусь твоей руки? ведь душу рвет мне на куски ты посмотри, посмотри в мои глаза я все пойму, я все пойму что все сердце вновь хочет вновь. мне сказать и почему ты посмотри в мои глаза и не да я скажи зачем тебе любовь и боль моя Пойму, я все пойму, что сердце хочет мне сказать и почему. Ты посмотри в мои глаза и не то а я. Скажи, зачем тебе любовь и боль моя? Скажи, зачем тебе любовь и боль моя? Ты могла всегда меня любить, Кром своим в метели укрывала, И все грехи мои понять, простить Могла на Божью милость уповая, Мама моя милая. Моего безумства плен Мам, как у святого храма Не встану без прощения с колен Духа душа Моя милая мама, прости моего безумства плен. Мама, как у святого храма, не встану без прощения с коли. А я боюсь тебя обидеть, Я о тебе боюсь узнать, Что ты умеешь ненавидеть, И пусть на разных языках Мы говорим с тобой о жизни, Но огонек в твоих глазах. Но огонек в моих глазах Давай сумеем сохранить С тобой мы разные во всем Живем на разных континентах Но счастье выпало вдвоем Увидеть свет одной зари Не понимая ни о чем Идем по краешку рассвета, Ты только слышишь, не молчи О чем угодно говори В объятиях непонятных слов В кружении непонятных мыслей Мы оба поняли любовь Возможно, в странном смысле И пусть на разных берегах Встречали мы с тобой рассветы Но огонек в твоих глазах, но огонек в моих глазах Зажгли нам свет одной зари С тобой мы разные во всем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 сколки не собрать мне и не склеить душевной боли не унять мне не вернуть любовь опять не в силах больше я в любовь твою поверить душевной боли не унять мне не вернуть любовь опять не в силах больше я в любовь твою поверить разбитая любовь птица, ей больше не взлететь, она не будет цениться, разбитая любовь в судьбе моей преграда, разбитая любовь в душе моей награда, и даже поздние цветы. Которые дарил мне ты к земле склонились и в тоске большой завяли. Боль в сердце рвало на куски, от той непрошенной тоски и сильно жгучий как огонь костра печали. Боль в сердце рвало на куски, от той непрошенной тоски и сильно жгучий как огонь костра печали. Разбитая любовь Как раненая птица Ей больше не взлететь Она не будет сниться Разбитая любовь В судьбе моей преграда Разбитая любовь В душе моей награда А с неба Падал звездопад, он все хотел вернуть, назад, но не вернуть ему любви, что улетела, любовь в душе моей жила, огнем прекрасным обожгла, и словно песня птицей пепчей оценела, любовь в душе. Моей жила, огнем прекрасным обожгла И словно песня птицы пепчей Отзвенела Разбитая любовь Как раненная птица Ей больше не взлететь Она не будет сниться Разбитая любовь В судьбе моей преграда Разбитая любовь Души моей награда. Больше не взлететь, она не будет сниться. Разбитая любовь в судьбе моей преграда, Разбитая любовь в душе надрада. И любовь ушла, и затерялась где-то И понять уже, увы, нам не дано Почему с тобою стали мы чужие Наши чувства скрыли за стеной дождя Слова простые, только просто расстаемся, ты и я, а ведь встретились с тобою, мы случайно, темной ночью две заблудшие души. Тайну Но в итоге Разменяли На гроши Наше золото Любви и наши Чувства Все осталось Где-то За стеной дождя Просто уж Это Сгорали, словно палочка, летящая на свет Жизнь кино, но как с тобою мы играли Хоть банально оказался просто сюжет Книга повести про нас уже закрыта Дождь и ветер, смесь гремучая в крови, женщину шальную встретил, утонул в ее любви, и с тех пор кружит природа, и смешала времена. Нет времени угода, вместо осени, и весна я не выйду. Встретил женщину родную Утонул в ее любви И смотрел в глаза жальные Любовался красотой Не нужны мне все счастья, Счастье я нашел с тобой Полыхаю клем осенний страсть. Будто я порой весенний Снова встретился с тобой Я не выдумал такую Мне велелись и зари Встретил женщину родную Утонул в ее руки, Не смотрел в глаза шальные Любовался краса Твоя рука в моей руке Велетишь, словно белая птица, каждую ночь знаю будешь мне сниться ты, ты, ты Как дальше жить без тебя, я не знаю, Словно свеча постепенно. Ты, ты, ты Как дальше жить без тебя я не знаю Словно свеча постепенно сгорает